Всем привет, ребят! С вами Антон! Так долго ждал момента, чтобы выложить это видео и поговорить с вами. И, наконец-то, этот момент настал. И сегодня я подготовил самые крутые конструкции, сделанные из лего. Если честно, я сам удивился, что такое можно намастерить из обычного конструктора. И да, ребят, я думаю, вы знаете, что обязательно надо досмотреть видео до конца, ведь там у нас конкурс на 500 рублей. Ну и все, начинаем! Эй, ребятули, ну что, начинаем, да? Для начала я подготовил просто мега-невероятно огромную модель Титаника из Лего. Длина этой модели 8 метров. 8 метров, Карл! Спросите, сколько же строился такой корабль? Я скажу, 11 месяцев. Возможно, вы подумаете, что такой корабль строили профессионалы, но нет. Такого гиганта построил один мальчик, которому 10 лет. Это просто жесть и отвал башки. Меня иногда не хватает, чтобы собрать маленькую машину. А здесь мальчик собрал корабль из 50 тысяч деталей. Эх, просто красавчик. Корабль выглядит очень круто и массивно. Ого, ничего себе. А вот это уже что-то очень крутое. Итак, друзья, далее у нас идет Терминатор, который, кстати, сделан из Лего. Высота такого монстра 74 сантиметра, с поднятыми руками все 107 сантиметров. Робот полностью управляемый. У него есть 16 разных функций, которые он выполняет на раз-два. Ох, мама, сколько же здесь этих сервоприводов, сколько моторчиков, а про количество деталек Лего молчу. Кстати, он без кожи и одежды. Однажды он сможет сказать «Мне нужна твоя одежда», ну и тогда вам придется несладко. Да ладно, шучу, а в целом это очень крутая задумка, которую, кстати, исполнили на наотменно. Йома, ребята, что я нашел? Итак, думаю, каждый хоть раз видел по телеку или же жив вживую сельхозтехнику, которая собирает сено в круглые рулоны. Так вот, кулибины сделали такую технику из лего, но здесь не все так просто, она состоит из двух частей. Сама косарка, которая собирает сено и закручивает в рулон, а другая часть – это трактор, который тянет за собой эту косарку и потом грузит эти рулоны. Все это выглядит очень круто и вдохновляет на то, чтобы заняться таким же. А, и да, все это дело управляется при помощи пульта управления. Вот это уже просто жесть. Думаю, все программисты, кулибины и просто те, которые любят делать что-то своими руками, оценят эту штуковину. А мы идем далее. О, а вот подошла вещицей для мотористов. Это большая копия ДВС, которая, конечно же, сделана из лего. Итак, как я уже сказал, это копия ДВС. Здесь все детали увеличены в несколько раз. При помощи пульта управления вы сможете включать, выключать, увеличить, уменьшить скорость работы движка. Также сзади двигло не закрыто, что дает возможность увидеть всю внутрянку двигла коленвал, цилиндры, башку и многое подобное. В общем, очень крутая задумка для выставок. Но думаю, что-то это как-то слишком просто для нас. Не так ли? Ну тогда погнали далее. Во, а вот это уже по-нашему. Итак, ребята, думаю, каждый хотел бы себе купить крутую и быструю тачку. Ну, например, Бугати. Да, ее могут себе многие богачи позволить. Но вот Бугати из Лего, в масштабе один к одному. Уже мало кто себе купит такую. Итак, да, это друзьяки Бугати в натуральную величину. Такой аппарат приводит в движение 2304 моторчика Лего, что позволяет разгоняться до 30 км в час. Для сборки без клея полностью функционирующей машины понадобилось 13 тысяч человека часов Вы только вдумайтесь, 2304 моторчика – это жесть! Только эти моторчики стоят порядка 70 тысяч долларов. Итак, очень крутая машина у нас уже была. Давайте я тогда покажу крутой самолетик. Итак, Ребитули – это копия самолета Boeing 777 Airplane. Сделана такая копия из 110 тысяч лего деталей. Вы только вдумайтесь, 110к деталек, жесть. Хм, интересно, а тем, кто собирает такие модели, им платят деньги или же они просто так за идею пашут? Если им платят, то кажется, я нашел себе новую работу. Ну да ладно, я шучу, конечно же, дядя Антон вас не кинет. Итак, самолетик сделан очень прикольно, есть даже несколько светодиодов. Эх, ну что тут говорить, просто максимум уважения таким людям. Вау, далее у нас просто очуметь какой большой меч. Итак, это меч Buster Sword. Сделан он в реально, нереально огромном для лего масштабе. Выглядит такой меч очень круто. Думаю, он украсит любую комнату. Ну, такой меч можно еще брать на маскарады, но, думаю, лучше не стоит. Не забывайте, что сделан он из лего, из более 2000 деталек. Ну и, конечно, он сможет развалиться, и вам придется собирать этот меч по частям. Ну, грубо говоря, удовольствия мало. Длина этого меча 183 сантиметра. Эх, он даже больше, чем я вот это жесть а вот это уже прикол и так это просто мега огромный дракон из лего как же он круто выглядит сделал такого дракошу один парень которому 21 год но вы только вдумайтесь такого монстра собрал один человек ну конечно это не титаник который собрал ребенок но все же Выглядит, как я уже сказал, очень прикольно. У него также есть во рту крутая подсветка, которая имитирует пламя. Он стоит на каком-то очень прикольном пьедестале, возможно его-то он и охраняет. Также в этом дракоше есть несколько сервоприводов, которые двигают пасть дракона. О, далее у нас еще одна чертовски большая и крутая точила это родстер который сделан полностью из лего в масштабе один к одному ну конечно же он может двигаться здесь сделан очень прикольный двигатель из-за того что это родстер здесь нету капоты, и когда машинка движется можно заметить как каждая часть в двигле двигается что-то делает ух как же это круто и да колеса здесь огромные как на настоящем автомобиле сделан этот родстер из более как 500 тысяч деталей просто капец как много мало того что уже круто что эта машина из лего и двигается так еще она сделана в очень крутом стиле и цвете просто максимальный респект юма мои друзьяки далее у нас что-то невероятное Итак, это огромная махина которая сделана из лего скажите что это за фигня а это вовсе не фигня такая машина строит мосты вы только вдумайтесь ребята сделали машину которая строит мосты и все это из лего Просто разрыв шаблонов. Интересно, как же им приходят такие идеи в голову? Итак, эта махина весит 10 килограмм, а длина ее 60 сантиметров. Такая машина способна поднимать плитам весом 2 килограмма. Скажете, мало? Серьезно? Ребят, это лего! Здесь даже сам процесс постройки моста настолько завораживает, что просто жесть. Сложно оторваться. Это пипец! Я такое нашел, что вы сейчас офигеете! Готовы это увидеть? Уверены? Ну тогда смотрите! Ха! Охренели, да? Если честно, я тоже. Просто Карл, огромное лицо Эйнштейна из Лего. Вот это я понимаю, жесть какая жесть. Кстати, пишем комменты, сколько раз за этот выпуск я сказал слово «жесть». Итак, увы, но я не нашел инфы об этой... А как это назвать? Скульптура, что ли? Ну ладно, инфы реально нет. Стоит только гадать, сколько времени ушло на собирание лица Эйнштейна. Ару, как же это смешно звучит. Наверное, такое лицо немало весит, да? Ладно, погнали далее. Итак, 500 тысяч кубиков лего, 5к часов сборки, что же это? Хех, а это, ребята, полноразмерная копия автомобиля Макларен Сена из Лего. Уф, красота, да? Забавно, но факт, что эта копия получилась на 500 килограмм тяжелее, чем настоящий автомобиль. Для создания полноразмерной копии автомобиля было использовано полмиллиона кубиков Лего. Модель имеет рабочие огни, двери и информационно-развлекательную систему. В модели были применены и элементы реального автомобиля, включая сиденья из углеродного волокна, рулевое колесо, педали, колеса и шины. В постройке копии участвовали 42 специалиста. Отмечается, что модель может проиграть звуковую симуляцию запуска реального сцена, но при этом не оснащена моторами. В общем, отпадная малышка. Ха, серьезно? Зачем? Ну, это мини завод из Лего, который раскалывает яйца и желток. Блок скатывается в специальную емкость. Ха, ну или просто тарелку. Смотря на этого зверя кажется, что это станок для чего-то серьезного, но когда прикатывается яйцо, ты офигеваешь. Вы просто гляньте на эту махину, и она просто колит яйца. Лол. Если серьезно подумать, то да, это крутой механизм. Думаю, что любитель этой фигни оценит этот станок. Может ли он пригодится на кухне? Да нет, это сделано только ради интереса вуууу далее у нас оружие в круто ну да ладно это рокет хаммер для тех кому это ничего не говорит это молот из игры Overwatch. и у него есть сзади три ракеты когда герой хочет кого-то ним шандарахнуть он нажимает на кнопку и ракеты придают такую тягу и силу удара что от врага ничего не остается думаю если бы в каком-то мультфильме был такой молот то после удара враг пролетал бы земную кору несколько сотен раз Итак, этот молот сделан из лего он точь в точь как из настоящей игры есть все и даже провода есть выглядит очень бомбически ну что, ребята, лицо Эйнштейна из Лего мы уже видели, даже видели ей циколку. Ну а теперь я вам покажу что-то очень милое. Итак, это белая медведица со своими медвежатами, которые так мило смотрятся. Итак, эта медведица, как я уже и сказал, сделана из Лего. Использованы маленькие детали Лего, что придало модели очень красивый и максимально детализированный вид. Кстати, эта медведица стоит в зоопарке Кении. В общем, это очень милая скульптура из Лего, побольше бы таких. Хех, ну что, белую медведицу и медвежат из Лего мы уже видели. Теперь давайте и на еще какое-то животное глянем. Итак, это, ребята, огромный, очень огромный желто-коричневый жираф из Лего. Этот красавец находится в китайском Леголенде. Он очень прикольный. Кстати, у него очень большие красивые ресницы. Если бы моя девушка увидела их, она бы 100% обзавидовалась. Жираф огромный, высота этого жирафа более 5 метров. Просто пипец как круто! Далее у нас трогательная история об одном мальчике. У него с рождения была проблема с рукой. Начиная с локтя, ее просто не было. Уже в более большом возрасте мальчик начал увлекаться Лего. Собирал самолетики, вертолеты. Но потом он начал себе собирать протест для руки из Лего. Первая версия была просто продолжением руки, и ею было сложно управлять. Но далее мальчик сделал новую версию протеза, теперь у него есть несколько моторчиков и сервоприводов, теперь он может что-то поднимать, делать физические упражнения, как шутит сам мальчик, я теперь стал киборгом, эх, и да, друзья, это очень круто, парень сам себе собрал протез из лего, это, я думаю, достойно уважения. Ох, друзьяки, далее у нас настоящая мини-пилорама, которая полностью сделана из лего. Хех, это очень и очень прикольно, не так ли? Такая пилорама полностью управляется из пульта управления, выглядит это очень прикольно. Она умеет сама загружать в себе дерево, сама его убирает. Думаю, если это все покажу дедушке, он сразу же попросит, чтобы я ему купил такой набор. Он у меня любитель таких штук. Не знаю, как вы, но я могу залипнуть, смотря на то, как работает эта пилорама. Кстати, если вам лень резать овощи, например, морковь, вы можете ее загрузить в эту пилораму, и она за вас все сделает. Во прикол, да?